Привет! Новый выпуск ленивой керамики. На этот раз я доделаю пирожковую тарелку. Ну, как доделаю? Подготовлю к первому обжигу. Первый обжиг будет утильный. Что мне надо сделать? Мне надо убрать какие-то следы от лепки и подписать тарелочку. Убираем следы с помощью поролоновой губки. С помощью поролоновой губки я шкурю поверхность тарелки, так как тарелка достаточно толстая, можно не переживать, что она сломается. Сейчас она такая не сломается в руках. Особенное внимание уделяем краям, чтобы они были хорошо сглажены. Это добавит аккуратность тарелки. А еще я подпиливаю края, чтобы они делали визуально одну толщину, там где слишком толсто, чтобы они чтобы казалось, что тарелка из, тонкой, из тонкого пласта сделана. Можно сначала подрезать немножко. Так, особенно внимание уделяем ножке, что убираю все наплывы которые тут получились чтобы ножка тоже стала. если слишком тут много непонятного непонятной глины можно немножко подрезать сначала. Так, ножка выглядит более менее Теперь влажной губкой я протираю тарелку, чтобы убрать пыль и, и сгладить всю глину. Так, чуть -чуть. Так, и осталось подписать. Подписываю с помощью собственной железненькой железки. Чувствую. В общем, на тарелке я подписываю все, что знаю. Когда сделано, где, кем. Так, теперь тарелочка готова для утильного обжига. В следующем видео я расскажу, как сделать приспособление, чтобы быстро-быстро царапать. И покажу, как делать чашку, пока будет обжигаться эта тарелка. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Все, тормози.